В2. Установите соответствие между превращением и названием полученного органического продукта. Мы с вами пропишем полностью реакцию, что же у нас будет, будет происходить. Назовем органические вещества. Ну и будем потом уже выбирать. Значит, реакция у нас щелочного гидролиза. При этом у нас будет образовываться следующее отщепляется вот по такому механизму о а натрия он идет к остатку карбоновой кислоты при этом образует ацетат натрия а водород будет идти к остатку спирта при этом будет образовываться сам по себе спирт. значит у нас ацетата натрия здесь нету из 6 предложенных вариантов но зато есть этанол либо можно сказать что это этиловый спирт то есть для буковки а у нас соответствует циферка 4 Далее, буковка Б, CH2, я вниз только нарисую OH, CH2OH, этан и плюс 2 h Что мы можем с вами сделать? Во-первых, можно разобраться вообще, что здесь происходит по механизму. Единственное, что может происходить, это водороды могут вступать в реакцию и образовывать воду вместе с OH-группой. То есть я могу сразу же сказать, что у меня будут образовываться две молекулы воды. Затем... К каждому из атомов углерода, откуда отщепилась OH-группа, будет присоединяться по атому хлора. Тем самым у нас будет образовываться... Следующее соединение. Для того, чтобы его назвать, мы с вами нумеруем атомы углерода. Получается следующее. 1, 2, дихлор, потому что у нас два атома хлора. И за счет того, что два атома углерода, все связи между атомами углерода, они насыщенные, значит, относятся к классу алканов. Поэтому мы записываем этан. 1, 2, дихлор, этан. Ищем такое соединение. Вот оно под циферкой 5. То есть для буковки Б соответствует цифра 5. Следующее. В. Значит, здесь у нас CH3, CH2, CH2. NH2, амин, и плюс Hj. Значит, у азота за счет своей неподеленной пары электронов может образовываться связь по донорно-акцепторному механизму. При этом пара электронов помещается в свободную атомную орбиталь протона водорода. И за счет этого образуется новая связь. То есть у нас будет следующее соединение. CH3, CH2, CH2, NH3. Ну, тут можно поставить... Заряд плюс, йод минус. Как же назвать это соединение? Во-первых, это у нас соль. Значит, у нас раз йод минус, это соль йодоводородной кислоты и 1. Значит, дальше у нас три атома углерода. Это у нас остаток пропилу и NH3 плюс аммония. То есть вот наш шестой вариант, который нам подходит. Значит, В6. И последняя Г, я вот здесь сбоку запишу, С6H6 плюс бром-2 и при этом условия протекания реакции э, ферум-бром-3. Это реакция замещения атомов водорода у ароматических соединений на бром, ну или на галоген. При этом обычным продуктом реакции у нас будет являться H-бром. То есть наше основное соединение это бромбензол под циферкой 3. То есть для Г у нас, соответственно, циферка 3. Правильный ответ А4, В5, В6, Г3.